промышленных отходов в водоемы с каждым годом усугубляет экологическую ситуацию в мире. В 2021 году молочное предприятие Арча приняло решение о реконструкции очистных сооружений. Сточные воды предприятия стали причиной загрязнения памятника природы регионального значения реки Шошма. Для проведения эффективной работы к комплексному исследованию были привлечены ученые Казанского федерального университета. Вот мы когда стали работать, мы обратили внимание, что сточные воды предприятия у Арча и так являются не самыми загрязненными по сравнению со многим предприятием, потому что видно, что они проходят а, механическую и физико-химическую очистку. Ученые отметили, река была загрязнена еще до введения молочного предприятия в эксплуатацию. Среди основных источников числятся сточные воды из райцентра Балтаси и выбросы других предприятий. Есть как бы, общие подходы к очистке сточных вод любых предприятий, которые бы ни были. Но для каждого предприятия есть своя специфика, и поэтому... Учитывая, что предприятия молочной промышленности они являются вообще-то обычно серьезным загрязнителем окружающей среды, значит, здесь надо всегда внимательно смотреть, как идет очистка сточных вод. Для проведения анализа была привлечена аккредитованная лаборатория. Исследования химического состава вод проводились два раза – в августе и октябре 2021 года. После проведения анализа первого образца воды, эксперты лаборатории Казанского федерального университета дали предприятию «Арча» рекомендации по подбору оборудования и очистке воды. За несколько месяцев была проведена колоссальная работа. Второй анализ выявил, установка дополнительного оборудования по очистке сточных вод помогла снизить общий уровень загрязнения реки Шошма. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.